на моем канале. Меня зовут Елена Туманова и сегодня я вам расскажу и покажу, как мы зарабатываем в полном пассивном режиме на нашей платформе k от Club. Работает здесь все очень просто. У нас есть волшебный инструмент стейкинг, он позволяет зарабатывать в полном пассивном режиме, но, конечно же, как обычно, если вы еще проявляете активность, привлекаете людей к нашей платформе, у вас еще открывается партнерская программа она очень щедро и это плюс 15 процентов комиссионных от суммы депозита ваших приглашенных вот видите у меня за все время по партнерской программе вот уже столько денежек получилось сейчас на счету такая неплохая сумма лежит Ну давайте про стейкинг на стейкинг в данный момент времени у меня находится 816 кмс 1 км у нас равен 1 доллару. Соответственно, мы получаем, мы инвестируем в долларах и мы получаем дивиденды тоже в долларах. Км ⁇ это наша внутренняя валюта для удобства. 1 км равен 1 доллару. Соответственно, в стейкинге у меня 816 долларов. Итак, каждую пятницу мы получаем свои дивиденды. Сегодня начисления прошли. И у меня вот такая сумма, то есть 40 долларов я заработала в полном пассивном режиме. Ну, давайте посмотрим еще, как здесь все работает. Вот Переходим сюда, нажимаем кнопочку «Инвестировать» и смотрим. 1-10 было начисление 40 долларов КМД, это наш внутренний токен, Д-дивиденды и у нас начисление 4,9% в месяц получается 19,6% это очень достойный проект очень достойный процент и конечно же мы очень рады что мы здесь зарабатываем сейчас до следующих начислений дивидендов осталось 6 дней Каждую пятницу мы получаем дивиденды за то, что мы поверили в эту компанию и проинвестировали сюда. Для того, чтобы здесь зарабатывать, инвестировать сюда можно от 10 долларов, вы уже начнете получать свои комиссионные. Но гораздо интереснее, когда вы инвестируете большими суммами, ну, минимум 100 долларов, минимум 100 км. У вас открывается не только Возможность получения дивидендов в полном пассивном режиме но у вас открывается еще и партнерская программа партнерская программа очень щедрая кому это интересно напишите мне в личку обязательно расскажу как работает партнерская программа как положить денежки на стейкинг все очень легко и просто но давайте посмотрим на как долго работает депозит депозит работает до тех пор пока ваша сумма не увеличится в пять раз Итак, это я вам показала. Ну, давайте самое еще интересное. Денежки рисовать можно, но интересно, выводятся ли они. Деньги здесь выводятся как часики. В любое время, когда вам удобно, практически от любой суммы, вы можете выводить ваши деньги. Выводим мы в тронах либо на perfect money здесь кому как удобнее я вывожу в тронах видите вот они суммы выводили выводили вот сегодня выводила 100 долларов 22 выводила 188 долларов эти paid paid paid paid вот различные суммы я выводила кроме того у нас можно делать еще переводы, то есть мы можем передавать без комиссии деньги другому своему партнеру то есть вот соответственно вот видите вот такие суммы я переводила теперь так бонусы давайте посмотрим бонусы это то что мы получаем по реферальной программе вот смотрите вот такие реферальные вот они капают капают каждый день то есть Прелесть в том, что если у вас подключена партнерская программа, то есть если у вас на счету не менее 100 долларов, то у вас партнерская программа открывается и денежки вам постоянно капают, даже если ваши партнеры делают реинвесты. Это, конечно, здорово. Дальше со стейкинга, вот здесь вот тоже видим, это... Здесь вот показано усиление моего депозита, что я подкладываю. И вот здесь вот дивиденды. Да, вот что дивиденды у меня получаются. Получается, получается, получается. Вот они 4,9, 4,9, 4,9%. То есть все это работает. Компания прекрасно, динамично, спокойно развивается. Мне это очень нравится. Нет никаких таких вот агрессивных скачков, потому что, как правило, если компания резко взлетает, заходит очень много денег, потом активно выводятся деньги и, конечно же, все это быстро соскамливается. Наш K-MAT Club – это реально работающий бизнес, это IT-платформа, которая производит эти продукты и люди этим пользуются. Ну а мы, как инвесторы, получаем очень достойные дивиденды. Если вам все понравилось, если вы хотите также, если вы никогда еще не зарабатывали денежки из интернета, пишите мне в личку, расскажу, научу. И вы также уже в следующую пятницу получите свои первые деньги в полном пассивном режиме. И это будут для кого-то, возможно, самые первые деньги из интернета. Вы сами не поверите, как здесь легко зарабатывать. Жду вас за консультацией. Я желаю всем нам хорошего профита и всем пока.